Дорогие мои мужчины, если вы хотите, чтобы ваша женщина постоянно о вас думала, не могла ни есть, ни пить без вас, и постоянно в голове были мысли только о вас, пожалуйста, слушайте данный ролик от начала до конца. И помните, что чем чаще вы будете его слушать, тем чаще ваша женщина будет думать именно о вас, тем больше мыслей у нее будет в голове именно э, за вас. Итак дорогие мои все что от вас нужно это слушать ролик от начала до конца и там где буду говорить ваше имя либо имя вашей возлюбленной просто проговаривайте имя вашего любимого человека ну и ваше имя соответственно. Итак начнем во имя отца и сына и святого духа стану я раб Божий ваше имя. Благословясь. Пойду, перекрестясь. Из избы дверями, из двора воротами. Выйду, чистое поле. В чистом поле стоит изба. В избе из угла в угол. Лежит тоска. На доске лежит тоска. Я той доске раб Божий ваше имя помолюсья и поклонюсья. Осия тоска. Не ходи ко мне. Рабу Божию ваше имя пойди тоска. Навались на красную девицу, в ясные очи, в ретивое сердце. Разорги у ней рабы Божьей, ее имя, ретивое сердце, кровь горячую по мне, Рабу Божьему ваше имя. Не могла бы не жить не быть, вся моя крепость, аминь, аминь, аминь. Дорогие мои, данные заговоры заклинания являются очень старыми и очень древними, поэтому они имеют очень большой энергетический посыл и являются очень сильными. Для того, чтобы данный ритуал действовал, пишите в комментариях слово «аминь», Таким образом, вы посылаете во Вселенную эти слова и ускоряете эффект от ритуала. Если вам был полезен ролик, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, пишите мне. Я всегда очень рада вашим письмам. И помните о том, что данный ритуал является общим. Если вы хотите заказать индивидуальный ритуал, вы можете обратиться ко мне по номеру телефона, который указан под данным роликом. Также напоминаю вам о том, что вы можете заказать любой амулет, талисман, любые вещи, которые вам принесут удачу, помогут в дальнейшем ускорить эффект приворота. Мы будем работать индивидуально на каждого человека, работать с его энергиями. Итак, с вами была я, Катерина Таро. Пока-пока!